Наконец-то решена проблема с микрофоном. Если звук начитки в видео стал лучше, то, пожалуйста, отпишитесь об этом в комментариях к гайду. Также решение этой проблемы означает, что видеогайды и видеоролики будут выходить гораздо чаще. Кроме того, совсем скоро начнутся стримы по игре Arcade и Hearthstone. Ссылка на мой стрим-канал находится в описании к видео. Сегодня мы поговорим о рыбалке на блесну. Вы можете сразу перейти к процессу ловли, нажав соответствующую кнопку. Также вы можете перейти к обзору рыболовного баркаса, процесса подготовки к рыбалке или вещей, дающих бонус к профессии рыбной ловли. Подготовка к рыбалке начинается с прокачки профессии. Для этого нам понадобятся дождевые черви и латунная удочка с игрового магазина. Замечу, что купить ее можно и на аукционе за игровое золото. Почему именно эту удочку? Да потому, что у нее есть режим автоматической ловли рыбы на червя. Имея в инвентаре внушительный запас червячков, мы можем на ночь поставить своего персонажа на авторыбалку, ощутимо прокачивая профессию без напряга. Для включения процесса автоматической ловли нужно правой кнопкой мыши клацнуть по кнопке ловли на червя, а потом по удобному месту в море, речке, озере или даже в луже. Процесс пошел. Улов пачками по 100 штук превращаем в и жир, который неплохо продается на аукционе. Прокачав профессию хотя бы до 30 тысяч, лучше обвеситься всем, что повышает уровень профессии. По поводу бонусов к рыбной ловли. Получить их можно тремя способами. Титулом, шапкой и бижутерией, а также бафом от еды или поцелуя русалки. Титулов всего два – рыбак и охотник на марлинов. Первый титул вы сможете получить, выполнив цепочку квестов у рыбака Радра, порту лютни или у рыбака Сантьяго в порту двух корон. Охотника на марлинов вы сможете получить, выполнив квест у тех же рыбаков при достижении уровня профессии рыбной ловли в 50 тысяч. Шапку с веселой акулой раньше можно было купить в игровом магазине. Теперь же ее можно приобрести за монетки голубой марлин, которую вы получаете, участвуя в ивентовой рыбалке на острове Мираж по субботам. Бижутерию рыболова можно было получить, участвуя в Иванте острова Мираж при вводе в игру самой профессии рыбной ловли. Сейчас получить ее нельзя. Ну и, конечно же, поцелуй русалки. Баф, который может дать предмет интерьера – ванна с русалкой. Получить его можно в Мираже за голубых марлинов. Итак, наша профессия прокачана, и мы обвешаны вещами, и над головой гордо светится титул рыбака. Пора подумать о том, чем же мы будем ловить рыбку. Удачливая латунная удочка. Шоповский вариант. Если вы прокачивали профессию ловли на червя, то она у вас еще активна. Исчезнет через 15 дней после распаковки. Бьет ощутимо. Для этой удочки нужны зеленые блесна, каждая из которых стоит 80 единиц ремесленной репутации. Бамбуковая удочка, начальная. Бьет слабо, но требует желтые блесны, которые самые дешевые, всего 20 единиц ремесленной репутации за штуку. Исчезнет через 3 дня после распаковки. Не советую ее никому, разве что если вам жалко денег на удачливую латунную удочку. В таком случае она подойдет для прокачки профессии ловли на червя. Но вам самому вручную придется закидывать удочку несколько тысяч раз. Железная удочка. Можно взять в руки при уровне профессии рыбной ловли не меньше 10 тысяч. Бьет слабо, исчезнет через неделю после распаковки. Зато для нее нужны желтые блесна, которые по 20 единиц ремесленной репутации за штуку. Хотя я очень сомневаюсь, что вы сможете поймать на нее хотя бы маленького парусника или осетра. Не советую. Латунная удочка. Требует 20 тысяч профессии рыбной ловли. Бьет уже ощутимо. Требует зеленые блесна по 80 единиц ремесленной репутации за штуку. В принципе, мелкого осетра или парусника вытянуть ее можно, но не факт. Позолоченная удочка. Чтобы взять ее в руки или лапы, нужно аж 30 тысяч профессий рыбной ловли. Бьет достаточно, чтобы без труда вытянуть среднего парусника или марлина. С крупными придется повозиться, но я вытягивала 7 из 10. Правда, требует она уже синие блесна по 160 ремесленной репутации за штуку. Акхиумная удочка. Пока не прокачаете 50 тысяч профессии рыбной ловли, пользоваться ей не получится. Бьет сильно, только вот требует самые дорогие красные блесна, что печально, ведь стоят они аж по 200 единиц ремесленной репутации. Удочка из грозового дерева. Покупается в Мираже за 50 голубых марлинов, которые вы получаете, участвуя в субботнем рыболовном турнире. Требует 50 тысяч умения рыбной ловли. Бьет примерно как Акхиумная удочка. Все эти удочки кроме последней можно скрафтить или купить на аукционе, но крафтить получится гораздо дешевле. Запчасти сделайте сами, а вот чтобы собрать их воедино потребуется персонаж с прокаченным декораторством. Самое время настроить свою удочку. Берем ее в руки и видим 7 скиллов, 5 сверху и 2 снизу. Нижние скиллы наносят урон, верхние урона не наносят, но прожимать их все равно придется. Для удобства советую каждому скиллу присвоить букву на клавиатуре. Заходим в настройки, раздел «Взаимодействие». Я подсечки присвоила клавишу Jet, а подкрутки «Кей». Теперь нам нужны блесна. Купить их можно за ремесленную репутацию у торговца консорциума «Синей соли» или в рыбной бочке на баркасе. Обратите внимание, что в момент, когда у вас клюнула рыбка, вы получаете 100 единиц ремесленной репутации. Так что затратными получается только рыбалка на синюю и красную блесна. Конечно, это если не учитывать затрат на прикормку. Она также покупается за ремесленную репутацию. За дорого. Но эта проблема легко решается, если вы рыбачите в группе, ведь на прикормку тратится один, а прикормленный косяк доступен для всех. Рыболовная конста и покупка прикормки по очереди – отличное решение. Конечно, настоящий рыбак просто обязан иметь рыболовный баркас. Но сначала можно и в наглую навязаться соклану или другу, подкупив его, например, халявной прикормкой. А теперь давайте внимательно посмотрим на баркас. Если вам не интересен обзор баркаса, то вы можете сразу перейти к описанию самого процесса ловли, нажав кнопку, которую вы видите на экране. Итак, баркасов есть всего три вида, различаются они только цветом. Белый и розовый баркасы продавались в игровом магазине при вводе рыбной ловли, зеленый баркас можно скрафтить самому. Баркас передвигается со скоростью 8 метров в секунду, с попутным ветром 11 метров в секунду. С опущенными крюками скорость снижается на 2 единицы. Из полезного на баркасе установлено два крюка для крупной рыбы, трюм вместительностью 5 мелких и средних рыб, Эхолот, показывающий рыбные косяки. Бочка с рыбой, в которой вы можете купить блесна и прикормку за ремесленную репутацию. И гарпун. Ну, наверное, если вы решите гобнуть кого-нибудь с удочкой в руках. Если серьезно, то гарпун все-таки нужен. Баркасам очень удобно вытаскивать торговые шхуны или другие баркасы из мирной зоны. Ах да, еще три ящика для паков. Рыбу туда сложить нельзя. И так мы обвешаны допами титулами, в лапах или руках сжимаем удочку, в инвентаре позвякивают блесна и у нас есть баркас, ну или мы нагло используем баркас друга. Выходим в открытое море. Конечно, можно рыбачить и на озерах, все таки это как правило безопасно, хотя косяки там встречаются редко. Но всякие угри, карпы, добитного да обидного мало стоят, хотя трофеи с них получаются в виде красивой картины, а не чучела. Но мы рыбачим в море, так как нас обуяла жажда наживы. Ищем косяк марлинов. Для этого на нашем баркасе установлен эхолот, который показывает косяки рыб. К сожалению, он не показывает, какая именно там скопилась рыба, поэтому придется лично проверять каждый косяк. Выгоднее всего в реалиях обновления 1.2 ловить марлинов. Каждая мелкая рыбка будет оцениваться от 8 до 10 золотых. Средняя примерно 15-20. Крупная 35-40. То есть, в худшем случае, если вы поймаете 6 маленьких худеньких чедушных марлинчиков, вы привезете 50 голд. В среднем за один заход я привожу 75-80 золотых. В принципе, если очень долго не можете найти косяк марлинов, то пойдут и парусники, они не намного дешевле. Смысла ловить тунца или осетра нет, так как стоят они сущие копейки. Вот перед нами долгожданный косяк марлинов, покупаем прикормку и используем ее на косяк. Проверяем рыболовное украшение, устраиваемся поудобнее на нижней палубе баркаса и закидываем блесну прямо в прикормленный косяк марлинов. Шкала показывает время, которое вы будете терпеливо ждать клево. Учтите, что в этот период рыбалки прыгать и бегать нельзя, вы просто профукаете блесну. Вот когда рыбка уже клюнет, хоть прыгайтесь. Учтите, что рыба может не клюнуть вовсе, хотя такое случается очень редко. У каждого вида рыб есть три подвида – мелкий, средний и крупный. Различаются они по размеру и количеству хп. У мелких в районе 20 тысяч жизни, у средних в районе 30-34, у крупных 39-42. Мелкий – самый дешевый и клюет чаще всего, зато и выловить его проще всего. Рыба клюнула. Она автоматически возьмет вас в таргет, так же как и вы ее. Главное, чтобы в этот момент у вас ничего не было выделено, а то потом будет сложновато табом искать именно ту рыбу, у которой выделен именно ваш персонаж. Сам процесс ловли сводится к тому, что вам нужно прожать скилл, соответствующий бафу рыбки. Баф обновляется каждые 5 секунд. На то, чтобы нажать хоть какую-нибудь кнопку, у вас есть 30 секунд. Таймер также в строке бафов. Нажимать скилл нужно один раз, он будет кастоваться на протяжении 5 секунд. Если вы нажали неправильный скилл, то над головой вашего персонажа замигает красненький скелетик рыбы, а у рыбы появится красный дебаф со счетчиком. Когда он достигнет 20, то рыба исчезнет, а вы потратите блесну впустую. Снять дебаф можно, прожав правильный скилл, после чего над головой вашего персонажа замигает зеленая рыбка. Урон по рыбе зависит от уровня прокачки профессии рыболовства и от уровня вашего персонажа. Персонаж 55 уровня бьет по рыбе ощутимо сильнее персонажа 50 уровня. Как я уже говорила, урон уносит только два нижних скилла – подсечь и подкрутить катушку. Причем наносить урон они будут только если прожать их, когда у рыбы появится баф с такой же картинкой. Правда, тут есть одна хитрость. Дело в том, что если вы будете мышкой или клавишей прожимать подсечку только когда вы увидите ее у рыбы, то скилл успеет стукнуть чешуйчатую только 8 раз. Если же в конце каждого бафа вы будете прожимать подсечку, то скилл успеет стукнуть рыбину 10 раз. Объясняю. У рыбы появился баф «Увести удилище влево» вы жмете соответствующую кнопку. Когда у бафа остается 1 секунда, вы жмете «Подсечку». Если следующий баф – не подсечка, а к примеру, увести удилище вправо, а у вас активна подсечка, то вы прожимаете кнопку увести удилище вправо, снимая красный дебаф. А на последних секундах бафа увести удилище вправо, вы снова нажимаете подсечку в надежде, что следующим бафом будет именно подсечка. Если так и произошло, то вы не расслабляетесь, так как скилл-то у вас в процессе каста, поэтому к концу шкалы нужно будет снова прожать подсечку. На последней секунде бафа опять прожимаем подсечку, и все по новой. На одну рыбу вам дается ровно 5 минут с момента клева. Если вы не успеете ее убить за это время, то рыба попросту исчезнет. Иногда рыба замирает, и у нее в течение 5 секунд нет никакого бафа. Если у вас прилично прокачана профессия, а у рыбы до 5000 жизни, то именно в этот момент рыба может взметнуться в воздух и упасть к ногам вашего персонажа, и самоубийца. Трупик рыбы иногда найти непросто. Тут нам поможет счетчик расстояния до объекта. На всякий случай на трупик лучше поставить яркую метку. Подплываем к тушке, подбираем трупик, на спине у нас появляется пак. Кстати, пойманные малая, средняя и крупные рыбины различаются по размеру и внешне. Мелкие и средние рыбешки без труда погружаются в трюм баркаса. Трюм рассчитан на 5 мест. Для крупных обитателей Марии рек на баркасе предусмотрено два крюка. Сначала надо встать за штурвал и опустить крюки. С опущенными крюками ваш баркас становится намного медленнее, так что погрузку крупной рыбы лучше не затягивать. Быстренько спрыгиваем в воду, вешаем рыбину на крюк и снова за штурвал, чтобы поднять крюки. Максимум один баркас с одним водителем может уместить 8 рыб две крупные на крюки, пять мелких или средних в трюм и одна любая на плечах. Во время ловли вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Во-первых, иногда при прожимании скилла система будет вам говорить, что цель вне зоны видимости. Просто прожимайте скилл еще раз. Во-вторых, если рыба уплывет от вас дальше, чем на 80 метров, то скиллы станут неактивны и прожимать вы их уже не сможете. В этом случае нужно прыгать на глайдер или прыгать в воду и мчаться к рыбе. Как только расстояние до рыбы станет меньше 80 метров, скиллы снова активируются. В-третьих, рыба может застрять в различных частях баркаса. В этом случае либо подплываем к рыбе снизу, либо отводим баркас от рыбы. В крайнем случае поможет перепризыв транспорта. Если у вас остались какие-либо вопросы, то вы можете написать их в комментариях к этому видео, и я обязательно на них отвечу.